Без тебя эта жизнь Лишь недель череда Монотонных, пустых и безликих. Как в зале угольки Дотлевают года На ладошке судьбы горемыки. От нее не уйдешь, Сколько ней не гони, Что отмерено и получишь. Только знаешь, я ей благодарна за дни, те, которых не знала я лучше. До сих пор согревает меня их тепло, дарит силы, которых все меньше. Просто в жизни немножечко не повезло самой лучшей из всех твоих женщин.